Здравствуй, мир! И сегодня у меня к вам есть официальное предложение, исключительно для вас, уникальное, которых я никогда в жизни не делал. И вот я решил попробовать. Я решил попробовать провести уникальный, такой интереснейший аукцион. Я решил продать лыжи «Огонь». Притом те, на которых я сам лично катался И сам лично на них фигачил И скитурил тоже сам лично При этом продаю я их комплектом Полным комплектом То есть это лыжи В совершенно самой правильной ростовке В совершенно правильном самом году В совершенно самой правильной конфигурации Это К2 Петитор 122 С креплениями для скитура Маркер Тур Которые с одной стороны позволят скитурить С другой стороны Реально подходит к этим лыжам, притом не надо забывать, что лыжи не катальные, они ой, не скитурные, они достаточно тяжелые, поэтому не надо париться под поводу веса креплений. К ним же идут комуса в комплекте, которые ходили основные там, самые яркие маршруты, например, там в Ломезе они были, ходили, в общем, все это в отличном состоянии, и главное, что я там лично на них откатал фиг знает сколько, вот, я их, персонально подпишу подпишу то есть это будут именно те лыжи и а, продаю их на условия аукциона к тому же то есть их получит тот туда с большую цену условия аукциона в описании к этому видео внизу и по ссылке на сайте у меня то есть аукцион при этом ограничен по времени и плюс плюс к этим лыжам будет приятный бонус приятный бонус для любого человека, который приезжает в любую школу или программу платную по катанию, связанную с фрирайдом на этих лыжах, скидка 50%. Вот любую там, школа начального по фрирайду 50%, там программа по катанию где угодно в любой части мира, которую я устраиваю 50%. То есть приятный такой бонус. Естественно, подписка на сайт на год, естественно, бесплатно. То есть вы просто становитесь VIP подписчиком, VIP участником таких Условий больше нет ни у кого Ну и плюс, имеете персональные мои лыжи С персональным для вас автографом На котором я напишу еще и ваше имя и напишу от всего сердца Лично вам, от меня Вперед Вот, считайте описание, заходите на сайт И милости просим Торги начались, поехали!